Я сейчас посмотрю текст, что вам дальше сказать. Учебников Павла Пискарева, Ну, типа там что-то не повляешь вилин не имеет никакого отношения. Подготовился я как надо. ШИИ! Заточка. Время вы увидите нового человека. Говно в проруби. Не, ну красиво. Не, а там будет запикано. Раньше кто-то напрягался лучше. Всем привет! Сегодня вы увидите необычный эксперимент, я буду рисовать ныне популярную нейрографику по авторской методике Павла Пискарева. Причем рисовать начну сегодня и продолжу это делать в течение 41 дня, посмотрим как благодаря нейрографике я смогу приблизиться к своей заветной цели. Цель поставил вполне реальную и причем наглядную для вас подписчиков, а именно 10 тысяч подписчиков на ютубе за 41 день, вот как раз пока я рисую этого видео на моем канале 467 подписчиков что там говорит я специально включил компьютер чтобы вам показать вот обратите внимание вот, надеюсь видно хорошо 467 подписчиков канал marbox вот его мы будем прокачивать до 10 тысяч для меня на данный момент это желанная цель и, конечно, в моих интересах выполнить все по правилам нейрографики. Чтобы сделать все правильно, я буду использовать и теоретические знания, как раз таки из э, учебников Павла Пискарева напрямую, и практические знания от преподавателей, то есть специальные курсы, которых, кстати, полно и вы сами можете с ними ознакомиться. Я не буду здесь делать рекламу и говорить, какой курс лучше. Найдете сами. А также буду соблюдать советы по искоренению блокираторов своих целей, чтобы я не имел никаких других зажимов и блоков по достижению на данный момент там, своих 10 тысяч подписчиков. Я не являюсь преподавателем или тем более фанатом нейрографики мне. Более того, вот как и вам, ну думаю, интересно, работает ли она вообще, или построено это все на каком-то эффекте плацебо или позитивном мышлении. Ну вот когда пишет Джон Кеха в своих книгах, что вот такое влияние глубокое на свое подсознание с помощью позитивного мышления может кардинально поменять твою жизнь. Ну типа там, что сам себе втираешь, что и получаешь. Ладно, хватит лирики. Я выбрал начальный алгоритм, который проходит в любых курсах в самом начале. Он по сути простой, но эффективный. И он называется АСО. И не видео, просто АСО. По словам преподавателей, каждый алгоритм нужно нарисовать от 10 до 40 раз ну то есть таким кейсом я конечно буду рисовать по максимуму 41 раз ну, во-первых, ну, суеверия там всякие. Ну, и во-вторых, чтобы прям наверняка, чтобы прям четко за финишную прямую переступить. Именно алгоритм ASO или по-другому снятие ограничений я нарисую 41 раз. И буду рисовать по одному рисунку в день. То есть 41 день. Ну, конечно, в моих интересах, чтобы это все сработало. И я увижу заветную цифру 10 тысяч подписчиков на своем канале вместо 467. Ну или максимально приблизимся к этой цифре. Ну а если под конец эксперимента ни я, ни вы эффекта не заметим, или даже не приблизимся к целям, то я сделаю честный вывод, стоит ли вашего времени на аэрографика. Ну, ведь времени здесь нужно действительно целая тонна. Время вообще-то в часах и минутах измеряется, а не в тоннах. Ну, да, ты права, но в любом случае это будет не самое легкое время для вас. 41 раз. Обалдеть. Или мы все-таки поймем, что эффект нейрографики преувеличен. И мы, в принципе, сможем отнести тогда эту нейрографику к инфо-цыганству. что то я заговорился. Все, приступаю. Подготовился я как надо. Бумага. Пока это не на 41 день. но на начальный этап хватит. Фломастеры. Еще фломастеры. Карандаши. Карандаши. Карандаши. Карандаши. Карандаши. Карандаши. Но это больше женский вариант рисования. Согласны? По-мужски это будет выглядеть так. Бумага. Куда мужик без бумаги? Даже в туалет не сходит. По-моему, что-то очевидное опять сказал. Карандаши универсальные. Двухцветные. Вот это практичность. Вот это по-мужски. Вот это то, что надо. Рисуешь одним карандашом два цвета. Представляете? Хотя мне по хорошему счету хватило бы черного, красного, синего и зеленого. Я вообще другие цвета не понимаю. Ну и конечно же, заточка. На самом деле все это не так важно, чем вы рисуете, чем будет удобно. И я вот ну Реально этими карандашами буду рисовать А самое главное, в чем заключается суть этого видео Мы отслеживаем мои изменения Вообще, как она работает на нейрографике На моих ощущениях, на моих идеях Как становится мой контент на канале Будет ли он более креативным и интересным, чем был раньше Вы можете это посмотреть в историях от 8 октября И все, что было раньше, это было до Все, что будет после, вот ну, наверное, будет под гипнотическим воздействием на нейрографике Ну и, конечно же, я верю, что если я буду сидеть 41 день Как минимум по 2 часа по рисуется примерно это два часа один рисунок я точно смогу в своих мыслях решить какая у меня будет ниша канала потому что это тоже одна из задач выбрать нишу и в каком направлении мне двигаться потому что пока там вообще там бардак помойка там вообще все подряд так что посмотрим как я к этому приду через 41 день именно через это время вы увидите нового человека wow! эффектно сказано я очень надеюсь, что благодаря алгоритму ASO я смогу выбрать свою нишу и понять, в каком направлении мне идти по Ютубу. А тут действительно болтаюсь, как говно в прорубе. Не, ну не красиво так на камеру. Не, а там будет запикано. Ну что же, я начну делать первый рисунок. К сожалению, не имею права показывать вам весь процесс поэтапное рисования. Ну, уважаю авторские права Павла Пискарева, сами понимаете методика разработал придумал молодец но э, к вашему счастью вы можете свободно найти преподавателя который вас обучит нейрографики и благо в интернете сейчас полным-полно а если при соблюдении всех условий и советов никакого эффекта не будет я думаю это будет прям говно в проруби <связывая> Если вы думаете, что я сбежал с дурки, это не так. Так надо делать, как бы это, это все правильно. Все, я рисую, ребят, так что в процессе раскрашивания покажу, что получилось потом. Итак, давайте вам покажу, что получилось, вот так вот поближе, чтобы вы заценили. Вот этот первый рисунок я нарисовал, сегодня задача выполнена, и это только из 1,41. И еще 40 впереди, оставайтесь на связи, я сейчас посмотрю текст, что вам дальше сказать. Сделано! На сегодня хватит! Через 10 дней мы с вами увидимся вновь и посмотрим, как изменятся мои ощущения и, кстати, я вам не писал текущие свои ощущения. Чувствовал. Реально, ну, больше досаду сегодня за то, что мне еще предстоит. И каких-то вот, вот рефлексии, рефлекс, рефлекс, рефлекс, рефлекс, рефлекс, рефлекс, рефлекс, как говорят там преподаватели, ну, я сегодня никакой не чувствовал. Ну, вот так вот, ну, бывает. Посмотрим, будет ли у меня меняться рефлексия по истечению времени. Будет ли это вообще работать. И если вам интересно, следующий выпуск я сделаю через 10 дней. К этому моменту я нарисую еще 10 рисунков. Вы сможете посмотреть, как они будут получаться. там Уродство там, лучше, лучше, лучше лучше там, искусство или круче, чем Малевич. Ну, не знаю, там сами будете оценивать, но вряд ли будет именно такая прогрессия. Но уж какая будет. И если тебе понравился этот эксперимент с нейрографикой, и ты хочешь убедиться, нормальная или тема или очередная пустышка и зомбирование, то обязательно подписывайся и стучи в колокол. Будет увлекательно. Ну, я имею в виду увлекательно смотреть за экспериментом, а не стучать в колокол. Ну и лайки ставь там, все в комментарии, пиши. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы вообще к этому относитесь. Вообще, чего вы про это думаете? Работает, не работает? Кто рисует, может, напишите. Ну и очень интересно ваше мнение. Может быть, расскажите, у кого сработало. Это очень интересно будет почитать. Все, на связи с вами был Стас и канал Марбакс. Раньше кто напрягал, лучше.